Привет! Это словарик блокчайника на канале криптовалютной биржи CoinGalaxy. Сатоши. Минимальная единица биткоина, равная одной 100 миллионной или 10 в минус восьмой степени доли биткоина. Названа в честь Сатоши Накамото, создателя криптовалюты биткоин. Также на рынке используются термины «миллибиткоин» или «однотысячная биткоина» и «микробиткоин», равный 1 миллионной биткоина или 100 сатоши». Несмотря на малую величину, сатоши часто используют, например, при выплате вознаграждений в кранах или при аирдропах.